Прям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня в рамках нашей рубрики кое-что хорошее о я хочу поговорить с вами о Лилило. Конечно, больше всего я хочу, чтобы этот выпуск увидела сама Лилило, потому что как блогер она мне нравится, она мне нравится как человек. И ее деятельность и точка мировоззрения мне тоже приходится по душе. Просмотр этой блогерши будет особенно полезен для девушек, которые закомплексованы за своей внешностью. Я ничего плохого не имею в виду, потому что внешность Лило лично мне очень нравится. Мне вообще нравятся люди с отклонениями, потому что мало кто умеет смотреть, так сказать, в душу на наполнение а не на внешнюю оболочку. Ведь, как издавно говорят, встречают по одежке, а провожают по... Ум. Хотя мне это и не очень нравится. Итак, что я могу сказать о Лилило? Лилило довольно популярная блогерша в узких кругах. <с> и я надеюсь, что это не из-за ее нестандартной внешности. По первым роликам Лилило мы можем заметить, как она комплексовала из-за своей внешности, как она переживала из-за этого. Но сейчас, в последних выпусках, я очень рада, что ее поддерживают люди, что есть люди, которым... Все равно, абсолютно все равно на внешность. И им главное лишь то, какой человек внутренний. А внутренняя Лилило, она очень красивая. Лилило искренне со своими подписчиками, она очень искренне говорит, она держит с ними связь. Общается. И я совершенно точно хотела бы познакомиться с ней вживую, потому что думаю, что общение тет и тет с таким человеком просто не может быть плохим. Лилило проходила какой-то реабилитационный центр, где ее учили, как ухаживать за кожей, и она эти знания передает своим подписчикам, своим фанатам. Она прекрасно красится лучше, чем многие барышни, которые, так сказать, имеют какие-то внешние данные, но хотят сделать их прям. Девушка весьма откровенна, она рассказывает о своей жизни своим зрителям, она показывает какие-то интересные вещи, она снимает макияжи каких-то знаменитых звезд, и в некотором случае это очень даже полезно и даже можно так сказать важно, потому что многие люди, которые читают какие-то глянцевые журналы или смотрят выступления звезд, по которым они фанатеют, хотят сделать такой же макияж. И Лили Ло это разбирает и показывает. Это не преображение, не какие-то гримировки, но это все равно весьма занятно и, и весьма здорово. Лилило могла бы служить примером для многих девушек как в плане общения, так и в плане того, что совсем не нужно комплексовать. Если человек хорош внутри, то людям, которым он будет действительно интересен, Совершенно неважно будет, как он выглядит Также я хочу обратиться лично к Лило И сказать, что На самом деле ты очень красивая Мне нравятся твои мысли Можно я буду называть тебя Лилу? Фамильярно, конечно, но ну, Просто мне так легче Донести, как бы сказать У тебя очень красивые глаза и губы Ты не похожа на остальных Блогерш Русского ютуба Я счастлива, что есть такие, как ты В плане моральных посылов и твоих мыслей, можно сказать, я даже в тебя влюблена. Знай, что лично для меня в тебе нет абсолютно никаких дефектов. Даже тех, которые видят остальные. Оставайся собой. Твори. Доноси до людей то, что ты можешь до них донести. Становись лучше, и все у тебя будет прекрасно. В этом видео я не буду просить поставить лайк подписаться на канал и прочее, что обычно делаю. В этом видео я хочу просто попросить, чтобы вы брали пример с Лилило и принимали себя такими, какие вы есть. Всем спасибо за просмотр и всем пока!